У нас я... <сих> Не всегда только Мы вообще целостная система. Ничего не бывает случайно. Все поддерживается умом, эмоциями и телом. Это система. Неважно откуда приходит проблема. Проблема может прийти из тела. Например, пошли в горы, промокли. Перемерзли. Мы приходим сюда, у нас сопли. Но почему-то у всей группы сопли прошли, как только они согрелись, а у одного человека держится. Это значит, что другие фильтры, то есть эмоциональные, ментальные, поддерживают. Понимаешь? Если тебя сглазили, значит, была дыра. Мы все находимся в поле вируса. Вирусы есть везде, всегда их миллионы. Но по каким-то причинам. Один человек подхватывает вирус, другой нет. Но даже в этом случае дальше мы еще не говорим о психосоматике, но потом мы его лечим. Есть элементарно, сразу антибиотик хоп, и бактерия в ауте. Но у одного человека да, а у другого нет. Врачи разводят руками. Понимаешь, вот как бы работая с телесным фильтром, как только врач разводит руками, потом второй разводит руками, третий, ты начинаешь пробовать это лекарство. Тут гомеопатия, там травки, там, значит, что-то покрепче. И когда человек вот заявляет, ничего не помогает, это просто сверхвыгода для его эмоций и ума. Это встроено в концепцию его личности. И как ты лечи, не лечи это тело, тело будет испытывать эту болячку, потому что оно... Не является ее носителем, она является жертвой да, личности, которая носит как раз себе эту проблему. Поэтому, естественно, не все первично является психосоматикой, но если оно остается с тобой после каких-то манипуляций, совершенно естественных, и у обычного человека это все исчезает. Да? Помазал маслом чайного дерева, сопли прошли. А у второго не прошло, маш не маш. А почему? А потому что дальше мы смотрим в эмоциональное тело. Долго продолжающийся насморк – это внутренний плач. Плач внутреннего ребенка. Ну, в кавычках, да? То есть маленькой части, которая очень хочет внимания, очень хочет, чтобы его не только согрели, типа «на, оденься». Вот после гор, понимаешь? Не просто «на, на день теплое, все, сиди, все хорошо». А вот хочется, чтобы тебя еще обняли, сказали какой ты молодец, ты прошла это, ты это сделала. Как только это сделать, сопли прошли. Вот я думаю, вы поняли насчет психосоматики. То есть всплеск чего-то, всплеск как реакция организма, это еще не психосоматика. Хотя надо просто почитать и посмотреть, прислушаться, да. Какая часть э, у меня оказалась слабовата. Мы все люди, мы все понимаем, что... Хороший разговор – это вежливый разговор. И иногда партнер этого не понимает. Или иногда у партнера просто другая аргументация. Но ты понимаешь, что хороший разговор – это вежливый разговор выбираешь слова, да, то есть реально слова хотели бы быть определенными, если бы не сдерживал поток. Но ты понимаешь, что тебе дальше общаться с этим человеком, строить взаимоотношения и реально сейчас это просто выпуклый, ну такой, гнойничок, вы его выдавите и пойдете дружить дальше. Но если ты вы вот этот поток весь выльешь, то дружбы не будет точно, потому что осадок останется. И вот ты делаешь себе эту дамбу. Разговор прошел, аргументы приняты, вы пожали друг другу руки, но вы идете, и у вас комок в городе. Или першит, или дерет. Понимаете? Это психосоматика. Вы не простые, это не вирус. Если вы не обратите внимание на этот комок, вы становитесь жертвой вирусов. То есть, грубо говоря, Ваше тело ослабевает на ваш нерешенный эмоциональный конфликт. Вы подавили в себе энергию эмоций, которая хотела проявиться в виде «Да пошел ты! И раз не пошел он, пойдете вы. Потому что энергия никуда не девается. Понимаете? Ей надо где-то найти выход. Или вы идете, и потом кому-то говорите «Ты представляешь!» Но надо как сказать? Надо уже сказать с этой эмоцией, да? Вот войти один раз. Если вы начнете дальше рассказывать бесконечно всем, это уже перебор. Я, конечно, вообще за то, чтобы просто продышать. Или сделать тапочки. И вы поразитесь, насколько вам будет легче общаться. И самое главное, вы удивитесь, насколько глубже станет ваш контакт даже с тем человеком. То есть тот человек всегда вас услышит. И он... Но он услышит правильно, он услышит энергетический посыл, а не ярлыки слова. Ярлыки слова очень плохо звучат. А вот энергетический посыл, он должен доходить до партнера. Потому что он, в конце концов, мы все имеем право знать, что кому-то плохо, и это плохо делаем мы. Так вот, если вы пойдете и каким-то образом реализуете это один раз, честно, ничего не будет. Но если вы в себе зажали, или если вы продолжили раздухаривать себя, рассказывая первому, второму, десятому, какой кто-то плохой, вы делаете себе то же самое. Да, вы просто отравите себя. То есть возмущением, гневом, злостью можно себя отравить. Теперь у нас процесс. И если вы начинаете практиковать как ежедневную гимнастику, вы же знаете, что с возрастом, ну, если встанешь, ну, не разомнешься, ну, хоть как-то там, не потянешься, да, не потрясешься. вот элементарная советская зарядка, если вы помните еще, по фильмам хотя бы. Это же не просто так. Ну, 10-15 минут, да, руки в стороны, ноги приподняли. И вот уже энергия потекла, да, кровь забурлила, можно приступать к строительству социализма, коммунизма и вообще счастья. Так вот, дыхание, раздышка, это как гимнастика, только дыхательная, утренняя, которая хорошо будет. Можно не вставая дышать, можно проснуться и просто 20 минут подышать, 20 минут подышать. Минимальное время, необходимое. То есть я не прошу вас больше 20 минут достаточно, чтобы нейрогуморальные процессы в вашем теле начали работать активно. Чтобы проснулись не только вы, а еще проснулось ваше тело, и проснулось без стресса, без напряжения. Как вы узнаете, что ваше тело проснулось без напряжения? Это когда вы начинаете дышать дышите вот уже пять минут отдышали низом живота, потом солнечным сплетением грудью боками и ваше тело вдруг вы еще о чем-то думаете, а оно само встает. Вот это странное ощущение вставания головы за ногой. Я уверена вы помните такое. Это показатель. тела насытилось энергией, тело говорит, ну все, теперь я готова идти и строить твое счастье. В этом случае мы не берем энергию внутренних органов. В этом случае мы не обрекаем себя на черпание из ресурса и в итоге на хронику. И с каждым разом, если вы практикуете, вы вдруг осознаете, что... Дышать стало легче. Правда, когда переживаешь какой-то стресс, напряжение, форс-мажор, как раз эта зона, зона низа живота, опять вдруг становится твердой. И это не значит, что это регресс, это обычная реакция на стресс. И нужно всего лишь сделать раздышку, и вы вернете себе силы.